Привет. Продолжаем изучать плагины в программе Figma. В прошлом видео мы уже изучили с вами вот эту вот подборку плагинов, начиная с Unplash а до Charts. Ссылка будет, кстати, под видео в описании. Мы остановились на плагине Iconify, или как называется правильно, Iconify, наверное. Еще был SuperT-Die в этом списке, но он уже, видите, свою позицию потерял. Так, поехали. Сегодня изучим еще несколько плагинов. Сейчас уже, наверное, около 100 плагинов в может плагинов 80 точно есть, они постоянно добавляются и добавляются, мы будем постепенно их изучать. Этот плагин позволяет вам добавлять иконки, как понятно по названию. Как он работает? Переходим в плагины, выбираем его вот здесь в списке. Вот, как видите, здесь есть разделение по категории, но ну, мне кажется, категории пользуются неудобно, тем более в этом ключе, как они это сделали. Сделали бы они пониже, вот здесь и список для листания они вот таким образом, было бы поудобнее. Пока что приходится пользоваться только поиском. Что я скажу про этот плагин? Он удобен для поиска каких-то простых иконок, к примеру, для иконки стрелки, иконки Wi-Fi, что-нибудь такое. Но выбор довольно скудный, Было бы, наверное, идеально, если бы они скрестили. Программу для mac Iconjar. Это такой менеджер иконок. Не знаю, есть ли на Windows. По-моему, похоже, что то есть, я поищу, потом напишу в блоге. И, к примеру, сайт Icon 8, где иконок гораздо больше по выбору. Был бы прям идеальный инструмент, чтобы можно было добавлять, к примеру, свои иконки и создавать свои коллекции. Но пока что реализация хромая. Если искать какие-то более сложные темы, даже не сложные, а обширные, например, тоже, бизнес, как видите, иконок очень мало. Это прям никуда не годится. Ну и интерфейс сам тоже пока что неудобен. Нету возможности сжимать, расширять. Пока что такое себе. Какой вердикт по плагину? Я его оставляю в фигме, не удаляю, но использую довольно редко для поиска совсем простых иконок. Следующий плагин называется Lorem Ipsum, либо рыбный текст. Плагин позволяет вставлять какой-нибудь рандомный текст для текстовых блоков. Такой вот. Текстовый текст для текстовых блоков. Переходим в плагины. Можно задавать количество слов. Words, к примеру, чтобы он написал мне 10 слов. Нажимаем генерация. Все. Автоматически заполнился. Либо даже указывают количество предложений, либо параграфов. К примеру, три параграфа. Нажимаем Generate. Все. Он у меня сгенерировал автоматически три параграфа. Ну, использовать плагин, скорее всего, я не буду, потому что попробуйте даже сами перевести все это в Google переводчики, там такая бредятина, просто набор слов. Я не советую использовать вообще рыбный текст, именно в таком ключе писать полный бред. Лучше взять у заказчика его текст, либо найти похожую сферу через Google либо Яндекс, скопировать оттуда текст именно по тематике и вставить его, чем писать вот что попало. Да и тем более текст на латинице для русскоязычного рынка он не подходит. Плагин я удаляю. Как видите, сейчас я просто все подряд плагины разбираю, затем сделаю обязательно подборку, чем стоит пользоваться и что стоит оставить. Мой такой личный топ. Следующий плагин называется Chart. Это аналог плагина, который мы разбирали в прошлом видео. Charts, только здесь без буквы S. Просто график. Это более продвинутая, мне кажется, его версия. Работает он интересней. Есть больше настроек. Выбираем здесь нам не нужно будет. Выбираем слой. И нажимаем создать график. Интерфейс этого плагина мне нравится больше. Плюс есть много различных поднастроек. Есть табличная, рандомная, либо через интеграцию кода, через код. Выбираем нужный нам график. Количество линий. Количество точек. Это... Движение графика, вверх он будет идти вниз либо рандомно и нажимаем создать график, вот у нас получился вот такая вот линия, лучше указывать какие-то ограничения, к примеру, здесь я создал прямоугольник, он, график оказался внутри него, если бы его не было, я бы указал чисто фрейм, то график уходил бы вот сюда, за пределы его. Дальше можно вот эти все линии редактировать, менять цвета, настройки, обводки и так далее. Также, что мне здесь нравится, можно выбрать старые линии, перейти в плагины и отредактировать его. Вот. В прошлом плагине такой возможности не было. Графиками я пользуюсь не так часто, поэтому, скорее всего, оставлять его не буду, но на случай создания графика я его буду иметь в виду. Переходим к следующему плагину, называется он Brand Fitch. Надеюсь, не ошибся с произношением. Это крутой плагин, он очень простой, но прикольный. Он позволяет вытаскивать логотипы сайтов. Выбираем плагин. Вводим здесь адрес сайта, к примеру, facebook.com. Нет, Facebook у нас уже есть. Давайте введем Google, вытащить ли он оттуда плагин. Плагин, логотип. Google.com. Ждем. Успешно. Вот у нас логотип вытащился. Плагин работает не всегда корректно, возможно, это его недоработки. К примеру, он не всегда находит сайты, логотипы сайтов, где есть у нас не ком, а ru, к примеру, pikabu.ru. Вот с него он логотип не вытаскивает. Идет настройка, не получилось. А, к примеру, Behance. У нас, по там нет. Behance.нет да, здесь справился он успешно. Плагин вытаскивает, как я понял, все это дело в картинке в формате PNG. Плагин, естественно, я оставляю в списке. Удалять я его не буду. Следующий на очереди плагин называется Viewpoints. Что это такое? Он позволяет быстро менять разрешение экрана. Больше всего пока что понадобится тем, кто разрабатывает мобильные приложения. Но разработчик обещает скоро сделать и для веб-версии. Выбираем наш фрейм, переходим в плагины. В чем еще есть плюс? Смотрите, а вот здесь он показывает операционные системы iOS и Android. Справа есть процент, он показывает количество, примерно, пользователей, которые используют это разрешение экрана. Можно выбрать самые популярные. Выбираем нужный размер, iPhone 7, к примеру, щелкаем. И плагин автоматически меняет разрешение на нужное нам так вот к примеру android мы видим что самое популярное разрешение здесь будет являться 360 на 640 у nexus 5 35 процентов примерно пользуется им выбираем его и готово штука крутая тем кто разрабатывает мобильные приложения обязательно к использованию следующий плагин называется кауру Color blind. Что он делает? У нас часть людей, есть, кто страдает дальтонизмом Так вот, этот плагин позволяет показать цвета так, как их видели бы люди с проблемами в зрении. Смотрите, выбираем Frame. Переходим в плагины и выбираем ее здесь: Color По сути, это такой эмулятор, который позволяет нам увидеть глазами тех, у кого есть некие проблемы со зрением. Вот здесь вы можете выбрать тип тип нарушения, да, как я понял. Выбираем, к примеру, здесь. Оставим эти три. И нажимаем создать. Все, рядом остаются различные фреймы. И тут показывается, как бы видели эти цвета люди с нарушением зрения. Чтобы мы не запутались, у нас фрейм автоматически на называется этим именем. Здесь, к примеру, Тританопия, к примеру. А здесь вот... что у нас здесь? Да, это вот... Ахроматоп... Попробую выговорить, Ахромат... ахроматопсия, это, как я понял, люди, которые полностью видят в черно-белом цвете. дизайнером быть им будет сложновато. Я этот плагин оставлять не буду, потому что это очень узко специализированный, наверное и специфичный плагин. Если бы я делал, к примеру, сайт для крупной компании, которая делает, к примеру, очки, либо еще что-нибудь, продукты для людей с нарушением зрения, либо приложения, то мне кажется этот плагин будет незаменим. Переходим к следующему плагину, называется он SimLayer. Вот это действительно крутой плагин, я его точно оставлю. В Figma есть встроенная функция, которая позволяет найти похожий текст, либо похожие объекты на нашем фрейме. Как это работает? Выбираем слой. У нас есть вот здесь вот Edit И вот здесь Выделить все похожие текст, Все все похожие тексты, да Нажимаем сюда, он выделяет, видите Текст, который похожий по параметру Вот Он выбрал все С одним размером и с одним начертанием И можем потом их редактировать Так вот, этот плагин работает практически так же Но с более расширенными функциями Смотрите К примеру Выбираем наклонный текст, переходим в плагины, выбираем его здесь. И тут плагин нам автоматически подсказывает, что это текстовый слой. И можно выбрать все слои, похожие, к примеру, по размеру, по семейству, по стилю и так далее. По интернежу, по расстояниям, по цвету даже есть. В общем, настроек куча. К примеру, я хочу выделить все похожие по стилистике. Выбираем фонд стайл. Выбирайся. И нажимаем Select Layers. Все, как видите, Figma у нас выделила автоматически все текстовые слои, которые у нас содержат наклон и талик. То же самое работает и с любыми фигурами. К примеру, выбираем здесь синий цвет, плагин, SimLayer, Сразу предлагает, что выбрать, похожие по цвету, либо похожие по прозрачности. Выбираем по цвету. Нажимаем. Все. И сейчас я быстро могу изменить цвет этих объектов. Плагин крутой, я его оставляю. Он сэкономит кучу времени, особенно при работе с крупными проектами. И последний на сегодня плагин. Это Image Tracer. Это трассировка изображений, то есть перевод из растра в вектор. Чаще всего используется именно для этого. Откроем нужный фрейм Как он работает? К примеру, у меня есть обычная растровая картинка. Часто бывает, заказчик предоставляет свой логотип, старенький, но у него нет исходника, к примеру, все это дело в векторе. Минус растров в том, что если мы начнем сильно его увеличить, качество будет теряться, естественно. Смотрите, как работает данный плагин. Выбираем наш слой растровый. Выбираем плагин. Здесь есть дополнительные настройки, сейчас я им пользоваться не буду. Нажмем на трассировать. И вот, плагин создает нам сверху векторный объект. Вот мы скроем нашу фотографию. Вот, он состоит полностью у нас из кривых. Вы можете их редактировать, изменять и увеличивать, самое главное, до любых размеров. Качество теряться не будет. Незаменимый плагин. Что еще удивило, этот плагин работает также и с фотографиями. Не так хорошо, например, вот. все-таки нужны фотографии более контрастные. Но самое интересное, что работает. Выбираем фотографию кошки, плагины, трассировать. Может быть нужно поковыряться еще в настройках. Видите, он не очень хорошо определяет светлые оттенки вот здесь, потому что контраст слабенький. Вот, сверху остается у нас векторный объект. Старую фотографию мы скроем. Вот у нас получилась такая вот черно-белая кошка, которую можно без проблем масштабировать до любых размеров ну либо экспортировать в PNG или SVG. Плагин, естественно, я оставляю. На сегодня разбор плагинов у нас завершён, я не хочу делать видео слишком длинные, по полчаса, по часу, а лучше хоть понемножко порционально, чтобы вы могли также перейти в плагины и сами покрутить и поиспользовать их, чтобы понять оставляете ли их себе, либо удаляете, так как плагинов очень-очень много. Если видео вам понравилось, пишите в комментариях, подписывайтесь на блог ВКонтакте и в Телеграм. Все ссылки будут в описании. Спасибо за внимание. Пока.